Любите вкусно и быстро покушать, наверняка вам понравится рецепт домашней шаурмы, которая готовится очень оперативно, купили лаваши, заготовили начинку и быстренько скрутили вкуснятину. Теперь вы знаете, как приготовить домашнюю шаурму, простой и вкусный рецепт, который всегда по карману, в качестве начинки можно использовать абсолютно любое мясо, не только куриное, с овощами также можно экспериментировать. Удачного приготовления. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Чеснок пропускаем через пресс и смешиваем с измельченным укропом и майонезом. Смазываем этим соусом лаваш. Вдоль одного края раскладываем куриное мясо. Поверх мяса кладем корейскую морковь, а также мелко порезанный огурец, помидор и капусту. Скручиваем лаваш в рулет, загибая края в середину. Разогреваем блюдо любым удобным для вас способом, на сковороде или в духовке. Приятного аппетита! Вкуснее тем, кто подпишется. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Лаваш тонкий, одна штука. Майонез, по вкусу. Чеснок, 2 зубчика. Укроп, по вкусу. Куриное мясо. 200 грамм, копченая, морковь по-корейски, 100 грамм, помидор одна штука, огурец одна штука, капуста пекинская, по вкусу, количество порций, 2. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх, и спасибо за просмотр. Надеюсь на скорую встречу на канале.